Дорогие новички международного интернет-проекта «Фаберлик Онлайн», хотите, чтобы ваша одежда дольше была как новенькая? Выбирайте правильные средства для ухода. «Фаберлик» дарит за регистрацию набор для бережной стирки. В нем продукты, которые помогут сохранить цвет, форму, наполнить вещи приятным ароматом и избавиться от статического электричества и пятен. Выполняйте акцию новичка и получайте сразу 4 подарка – Универсальный концентрированный стиральный порошок в мини-упаковке, кондиционер-бальзам для белья с ухаживающими добавками, влажные салфетки для удаления пятен и водный спрей-антистатик для текстильных изделий. Как получить все эти подарки? Очень просто. Есть три условия. Первое. Вы должны быть зарегистрированным на проекте Faberlic Онлайн. Дата вашей регистрации не важна. Главное, чтобы у вас не было ранее оплачено ни одного заказа, кроме пробного. Второе. До 8 апреля оплатите заказы на сумму от 1199 рублей. В валютах других стран это 359 гривен для Украины, 1259 сомов для Киргизии, 5999 тенге для Казахстана, 359 лей для Молдовы или 35 рублей для Беларуси Третье условие. С 9 по 29 апреля получите вместе с очередным заказом набор косметики для дома. Бесфосфатный концентрированный универсальный стиральный порошок нового поколения «Дом Фаберлик» для стирки белых и большинства цветов. Тканей эффективно удаляет пятна, полностью выполаскивается и предотвращает появление желтого и серого оттенков на вещах. Формула кондиционера бальзама создана специально для людей, предпочитающих легкие нейтральные ароматы. В основу входит уникальная добавка, идентичная липидам кожи человека. Благодаря которой кондиционер ухаживает за волокнами ткани, даря необычайную мягкость и шелковистость постиранным вещам. Он не раздражает даже самую чувствительную кожу. Салфетки, пропитаны особой эмульсией. они особенно удобны для оперативного устранения свежих пятен с одежды, скатерти, занавесок и других текстильных изделий, а также с поверхностей, которые сложно постирать: мягкие кухонные мебели, обивки в автомобиле, сумок и тканевой обуви. Водность проантистатик с цветочным ароматом создан на основе косметических ингредиентов и не содержит химических газов, пропилентов или спирта.